А вы знаете, что дрезден это столица саксонии? In welchem Land wurde das Hochbundgebäude entdeckt? мэром города сделать Добрый день, меня зовут Алексей и сегодня продолжаем наше путешествие по воздушной Германии мы попали в город Дрезден конечно, мы вчера были в Ляйцеге, мы не выспались мы гуляли полночи, но сегодня бодрячком-бодрячком поели денера здесь и представляем вам новый город Дрезден, ну как новый, он старый, только для нас он новый, потому что мы здесь первый раз. И это прямо в центре, прямо в центре города, прямо около церкви, прямо около ратуши. И как бы здесь все было разбомблено, все было разбомблено, поэтому многие дома во времена ГДР пришлось состраивать заново в самом центре города. И поэтому они выглядят так, как они выглядят, а именно вот так вот есть сочетание, в принципе какое то ну, ну, в любом случае, да, органично как-то они сходятся, и вот дальше там дома пошли. Еще, видимо, мне кажется, годов 30-х постройки, потому что в Калининграде такие же есть. Угу. М -м -м, может, даже раньше они были построены, ну, в общем, и вот этот пятиэтажный дом, хрущевка по-немецки, она сочетается с ними очень, да. Некоторые камни, некоторые вставки, они заменены на новые, видишь? И мне кажется, что это... Ну, либо это от пожара, который в Дрездене был, после бомбардировки, вот, то, что здесь все горело. Либо это, не знаю, какой-то грибок в камнях заводится, то, что они черные становятся. А кто бомбил-то? Англичане же, да? А бомбили англичане, да. Весь город разбомбили. Евангелическая церковь Кройцкирхе в Дрездене. В 1897 году она сгорела дотла, просто все выгорело. А в 1945 году подверглась бомбардировке, но в принципе после войны даже больше сохранилось, чем после пожара. На самом деле это даже удивительно немного. Вы знаете то, что Дрезден – это столица Саксонии, и здесь много сооружений из песчаника. Он за. а, жизнь будет нашей программой. Точно. Жизнь будет нашей программой. Мило. Как приводится фраун на русский язык, я не знаю. А, Богородица, Церковь Богородица. Церковь Святой Богородица. Освобождение рабочего класса. Вам не нужно. Арба это Эти кусочки брали и их вставляли заново в то место, где они должны быть, а все остальное новое. Но это на самом деле, как ты думаешь, они реально туда, когда они там были? Или это просто дизайн такой? Сделали? Нет. Я немцы, нет. это немцы, они очень скрупулезные. Они проанализировали каждый камушек. Смотрели старые фотографии, наверное. Да. И умели подобрать их оригинальное место. Да, нет, ну это нереально. Ну прикинь, руины, и вот, блин, найти среди этих руин вот эти камушки, которые типа, да нет, мне кажется, немцы они умеют приукрасить. Здания в Дрездене, которые сделаны из песчаника, как нам сообщили, они не подвергаются уже, ну, песчаник невозможно, то есть он со временем чернеет, и его невозможно очистить, он становится черным, и все, с этим ничего не поделать. А... Вот то, что фрауэн Кирхи, она также выстроена из нового песчаника, они ее покрывают воском, и таким образом получается, что тот песчаник, новые блоки песчаника, из которых сделана современная Фраун Кирхи или Церковь Богородицы, она не почернеет, пока не перестанут дальше намазывать воском. к Августу Второму. Королевская аптека в Когда-то здесь была она. Такие красавцы такие. Идут на песок. Идут, у них наверняка горы, черенгеры, они, они такие <рек brace> вообще... Это какой класс, девятый, наверное. Да? Девятый классики. Помню я свой девятый класс, их руки вверх тогда появилось. Слушай, Леха, ты такой в Гамбурге очень наблюдал? Нет, есть, Не, нет вот я это... только... я... в, в Западной Германии такого нету. Для них это немножко перебор уже для западных, для западных немцев. Они уже скажут, это какой-то детский сад, и панты. Просто замечательные виллы. Это напоминает Амалинау в Калининграде. Шикарно, шикарно, да? Ну, уже брусчатки не осталось. Здесь асфальтом все уложили. Очень сильное напоминание кёнигсбергской архитектуры в Восточной Пруссии. В Дрездене все просто шик, шик. Никаких граффити, люди, конечно, дерзкие, нам попался один очень дерзкий тип, если вы, кстати, восточной Германии, в Берлине в том числе, лучше не гладить чужих собак и вообще к чужой недвижимости и чужим вещам не прикасаться, потому что вы можете иметь много проблем а, и окажетесь неправы, поэтому, ну, если даже на вас там будут ругаться и вы будете возникать, вы первые сделаете ошибку. И поэтому Лучше никого не прикасаться, никакой, никаким автомобилем, ничего не трогать. Ну, можно сфотографироваться, да. Но тоже можно получить сбучку, так сказать. Мы сейчас находимся у вокзала Дрезден. Новый город. Это не главный вокзал, но тем не менее отсюда тоже поезда ходят а, в саксонскую Швейцарию.